А что тебе надо с этой стороны станется. Да я здесь. А, нет, давай. Ты ну здесь? так непри непривычно. Ты вот. А здесь можно и очечки снять. Нет, да, такое ты... солнце, я что-то не могу. Подвинься, что-то слишком близко ко мне. Там нормально все стоит. Надеюсь, да? Как в аптеке. Холодно. Чуть-чуть. куда? Сдвигайся. Куда-то? Что, готов, Начинается передача. Пока все дома. Передача, посмотрите, какие красивые. Ладно, все. Давай, давай с самого начала. Соберись. Соберись, тряпка. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин. Друзья, сразу же наша грядочка. Лайки, уведомления, колокольчики. Здесь мы комментируем. Куда мы приехали, Илья? Да, друзья, перед нами, даже давайте так под нами мамаечка родника. самое основное, да самое любимое для наших покупателей это равнина позади нас апартаментный комплекс Полтавский, друзья мои, этот комплекс давно уже сдан, он уже у нас за процентов, наверное, на 60, да, но здесь еще есть классные перепродажи, и самое интересное, что здесь а, за, так скажем, умеренный бюджет можно взять хорошую позицию, да, то есть, а, в частности, у нас а, два апартамента в, ре, в реализации, будем так говорить, они с верандами с террас, с террасами. С террасами да с террасами и идеально подходит для жизни и для отдыха то что касается мамайки друзья мои мамаечку у нас родненькую любят здесь удобная транспортная развязка дохрена пляжей сколько пляжей давай пять, пять ласточка русалочка санта барбара куба и, и еще какой-то пляж да, да. Сам лично отдыхал на этих пляжах, действительно здесь есть движуха, там есть и песчаные пляжи, да, и есть и зоны и отдыха, и выпить, и загусить, все здесь есть. Вообще, Супер. да, Мамайка сама по себе, это довольно-таки развитый район, здесь любят, ну, не с Мамайки, любят за равнину, да, здесь есть набережная реки, и вообще Мамаечка у нас прям вот, ну, одна из любимых, так скажем, районов, один из любимых районов города Сочи. Ну, давай, знаешь как, я дополню даже, где Полтавский у нас находится майка, но тихая, закрытая. Вот те, то, что да, мне нравится. Вот то, что чуть-чуть вот далековато мы, от какая-то Мы, как, как, бы в, мы как бы вроде бы в, той, в тупике, да, находимся. Но у нас не будет здесь в сезон вот этих э, отдыхающих с кругами детворы э, да. мужиков с банкой пива. Этого и не будет. Тихо закрыта и с своя какая-то приватная э, территория. Рядом проходит у нас э, речка. Да. Помнишь, как называется? Речка. Да. Ну, речка, она и речка. никто не помнит. Но речка, да. Достаточно много здесь рек, в городе Сочи. Да, у нас проходит сразу же улица Полтавская от этого название АК Полтавский АК Полтавский, да, самое главное, что хочу сказать все собственники, которые здесь проживают очень довольны управляющей компанией, то есть что бы ни случилось управляйка следит за всем придомовая территория, все что связано с самим комплексом озеленение, вот э пожалуйста озеленение, везде где-то что-то, кстати он в вечернее время очень подсвечивается хорошо, Полтавская? Да и знаешь, что интересно, можно выйти там на свою террасу Поставить там мебель, зону барбекю, всегда можно встретить гостей или даже можно как летнюю кухню ее использовать в летний промежуток времени. Сколько до моря пешком? До моря относительно буквально минут 10 пешком. Да, да, так, думаю, да, да размерным шагом, да, не, не более 10 минут, будем так говорить. Давай посмотрим вообще, как выглядит что у же нас. Мне еще общего пользования, как выглядят у нас сами апартаменты, да? Хочу сказать, что то, что мы, друзья, вам сейчас покажем, высокие потолки, большая терраса, можно сверху поставить маркизу, да, или какой-то огромный зонт и пожалуйста и поставить летнюю мебель да, а лично я за что люблю полтавский здесь действительно уютно Иван правильно сказал, здесь тупик, да, то есть это, так скажем, не проходящая улица, но тем не менее у тебя есть место, где поставить машину, потому что вот даже мы сейчас подъехали, а припарковались без проблем, а то, что касается сезона, друзья мои, мамайка у нас сильно переполнена я сам лично здесь ездил на автомобиле в сезон но это, блин, но ну это невозможно, потому что, ну машину ближе, чем за километр к пляжу, наверное, даже за 2, но ты, ну, ты не поставишь просто физически места нет и Слушай. большое скопление людей именно а, в сезон в пляжный сезон а, полтавский уютно расположился комфортно расположился рядом у нас река дорога подъездные пути в общем все что нужно для жизни опять же если Взять стоимость за метр квадратный, здесь получается, ну, прям вот какие-то, ну, вообще сущие копейки, да. Это... А... По такой цене входа в какой-то уже готовый проект зайти очень тяжело. Да, да Самое да. главное, друзья, что у нас есть достаточно парковочных мест, да, вы всегда сможете поставить свою машину. В городе Сочи у нас большая проблема с парковками. Машину поставить, взять коляску, взять детей, взять собаку под руку... По ну или Если она большая, за Если она большая пусть да, бежит рядом. И пожалуйста, и можно пойти. Здесь рядом все. Магазины, пятерочки, магниты, автобусные остановки, вся-вся максимальная инфраструктура Ресторан для жизни. Есть. Рестораны, и прогулочные -то зоны. То есть, чтобы вам выйти на вечерний променант, да, прогуляться под ручку там с супругой или с супругом. Может, с любовницей, там, Или кому с любовником. как? Или с любовником, да. Всегда есть. Кстати, мамайка очень сильно развивается. Относительно недалеко есть новая школа, которую школу, так скажем, запустили в этом году. А -а -а. Она прям большая. Да здесь вообще все есть. Вот для жизни. И самое главное, у нас рядом очень много озеленения. Даже мы сейчас находимся, стоим, и птички поют. Ну, ты представляешь, выходишь на свою террасу, на креслице взял кофе, и слушаешь пение птиц, и всегда звук воды, э, я считаю, что он успокаивает. Успокаивает. Да, вот сейчас э, стою, слышу. <coughs> да, друзья, у нас э, вообще для, для кого подходят эти предложения? Первое, э, подходит для того человека, да, либо для семьи, которые хотят здесь отдыхать. Подходит? Подходит. Да. Будет ли сдаваться? Однозначно 100 будет сдаваться. извиняюсь. Будет ли сдаваться? Да, будет сдаваться. Здесь и в долгосрок, и посуточно действительно будет сдаваться. Но, друзья мои, мы сейчас вам покажем... Э, так скажем черновые предложения и э, мне что нравится в этих апартаментах, здесь много э, есть вариантов для фантазии да, потому что высокие потолки дают э, возможность э, поэкспериментировать с квартирой, да, с апартаментом то что вообще касается мамайки, я знаю что есть определенная категория людей которые именно мамайку и любят и с ними не поспоришь Правильно? Слушай, ну мне самому нравится. Да, вот, да. Э, знаешь, Я раньше недооценивал Мамайку, когда начинал здесь жить. Если вот так вот рассматривать э вот этот шум, гам, тем самым мы находимся в центре Сочи. Мамайка – это центральный район города Сочи. При этом удобная транспортная развязка. Мы выезжаем на улицу Виноградной. На, на Дублер можно выехать. И да, попадаем и сразу же на Дублер. Дублер – это объездная дорога да, в объезд всего Сочи. Или можно поехать в самый центр по улице Виноградной. Она у нас длинная, самая центральная улица. Ну, здесь просто все для жизни, все для отдыха, все для сдачи. При наличии иметь у себя квартиру для отдыха в городе Сочи и приезжать сюда отдыхать за относительно небольшой бюджет, бюджет, я вам так скажу, друзья, от 6 до 7 миллионов рублей в этом диапазоне мы вам покажем сейчас два апартамента приобретайте в ремонт вкладывайте еще плюс миллион два в зависимости как но вы размахнетесь. Не, ну не миллион два слушай ну здесь зависит от человека да и, от потребностей. Можно, и можно и кухню за 800 тысяч рублей поставить только да, можно весь ремонт да здесь уже кому что требуется друзья мои но опять же то что касается аренды да я знаю что у нас многие смотрят и многие покупают себе апартаменты и квартиры именно под аренду блин но ну здесь будет сдаваться больше могу сказать, мои знакомые мне недавно рассказали, в общем, они сдают квартиру на долгосрок, им предложили за какую то конуру, да, потому что там площадь небольшая, реально какая-то кунура 80 тысяч в месяц на сезон, и это не посуточная аренда, то есть это сразу там 80 тысяч они дают за месяц, там, и 3-4 месяца живут. Действительно, Мамайка пользуется спросом, люди любят, многие сюда приезжают постоянно, многие хотят здесь жить, да, как бы мы видим по, так скажем, по движухе, да, этого района, ну что, самое время, наверное, уже подобраться. Да, площадь всех этих номеров, да, вот, которые мы сейчас вам покажем, 27 квадратов жилая площадь. И плюс еще терраса. Терраса где-то в среднем 3 на 3. Хорошая, полноценная, плюс вам еще дополнительные квадраты а, для летнего, да, там, Да, скажем, чтобы проживания. летом прям с кайфом. Вы Вася, можете диван, бутылочку пивка и, пожалуйста, там сидеть отдыхать. Давайте посмотрим, как выглядит... Бочка вина. Бочку вина. <связи> а, на... Знаете, друзья, самое что интересное, на такой небольшой комплекс есть лифт. А, есть у нас... Да, здесь лифт есть. Здесь вообще все красиво. Здесь такие достойные шикарные двери. Я просто ни э разу здесь на лифте не поднимался, что пешком а я, я про него даже забыл. А пошли, я тебе покажу, ну, и пойдем, ты увидишь. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, друзья, пойдем. Итак, друзья, давайте рассмотрим, как выглядят у нас места общего пользования. Здесь у нас наши, так скажем, ящички, куда уже приходит нам э оплата. Э информация у нас, как мы видим, информация обслуживания. Здесь у нас... Тихий, бесшумный лифт Otis. Улица Виноградная, 207. Самое интересное. Давайте я вам покажу, как выглядят все наши номера. Декоративная штукатурка. Вверху у нас потолки грильято, штукатурочка вот таких светлых тонах, очень массивные, хорошие светлые двери. Сейчас мы рассмотрим пару вариантов, что это за варианты, вы сейчас сами увидите, на самом деле они мне достаточно очень даже нравятся. А где наши квартиры? Квартира у нас находится как раз таки одна напротив другой. Давайте мы сейчас, друзья, первую рассмотрим. Это у нас квартира, 21. как я вам сказал. 21 квартира, 27 Вань, твой, квадратных Твой метров. зонтик, зонтик кто-то подзабыл, ничего страшного. А он, кстати, идет в комплектации вместе с апартаментом. Слушай, ну, по крайней мере, зонтик пригодится. Посмотрите, друзья, высокие потолки, да, черновая, выход на свою террасу. Вот здесь мы можем, я так понимаю, сделать зону санузла, э, стояк, вода подходит. Самое главное, в этом комплексе нет никаких проблем, потому что с управляйкой у нас всегда везде тяжело. С этой управляйкой нам здесь повезло И выход на свою собственную террасу Вышли, отдохнули Друзья, здесь у нас будет диван Здесь у нас будет мангальная зона Здесь у нас будет барбекю Здесь у нас будет столик Вышли, кофейка взяли Самое главное, интересное, посмотрите Вот здесь у нас соседи уже сделали интересный навес да. Но мы предлагаем сделать вам маркизу От дождя можете всегда спрятаться Закрыто, аккуратно Давайте рассмотрим еще одну квартиру Квартира у нас ровно напротив. Это точно такая же одинаковой планировки, только она у нас выходит с видом. С видом. Да, ты постучался, может там кто спит? Кто там? Ага, друзья, не тот ключик, но сейчас мы подберем. А, Все, друзья, порядок. на маленький замок закрыл вот этот ключик. Так, и давайте рассмотрим еще одна точно такая же квартира, черновая, а здесь апартамент. А здесь теплее, солнечная да, сторона, да. на улице светит солнышко. И здесь у нас точно так же, на первом этаже терраса, с видом на парковочную зону. Зелень, красиво, аккуратно, машину свою поставили, будете наблюдать с квартиры. но ну, мне очень нравится. А Она вот светлая, эта сторона у нас закатная, та сторона у нас восходная. Друзья, лично мне нравится из двух апартаментов именно вот этот, да, тот у нас с видом на реку, да, и многие предпочитают вид на реку, но почему-то вот здесь, так скажем, со стороны солнышка лично мне уютнее, но выбирать вам. Опять же, если пройтись по самим апартаментам, здесь, безусловно, нравится именно высота потолков, да, друзья мои, здесь есть масса вариантов для экспериментов, и более того, в Сочи не так много позиций, где есть так скажем, квартира, апартаменты, да, помещения с высокими потолками, здесь реально, а, вот прям мечта дизайнера, дизайнера сюда загоняешь и делаешь ну, красивую, не знаю, красивый апартамент для себя, и более того, а, апартаменты, которые с высокими потолками, они гораздо лучше и дороже сдаются, потому что таких позиций мало по городу Сочи. Я даже смотрю, кто-то сделал делал выкрасы на стене, правильно? А, я, кстати, только сейчас заметил. Да. Кто-то подбирал. Слушай, ну, я бы вот такой вот, ну, такой бы не стал делать. Ну, зачем? Нахрена, Козе Баян? Ну, это все зависит от дизайнера. И дизайнер. вот, опять же, вот, ну, свое личное мнение, я бы не стал здесь делать второй уровень. Вот посмотри на э, потолки, они такие, как, ну, так скажем, неровные. Вот это про мечта дизайнера, то есть вот это все можно классно окультурить, да, и э, получить шикарнейший, просто безумный потолок я бы не стал здесь делать два уровня да потому что ну считаю что такое, такие потолки нужно как-то вот ну не знаю там с дизайнером поработать и получится на выходе классный апартамент с другой стороны у нас 27 метров это жилая площадь это более чем нормально по сочи напоминаю что у нас средняя площадь это 18 20 22 квадратных метра, друзья мои здесь 27 плюс терраса понятное дело что здесь можно все разместить и санузел нормальный и кухню и спальную зону там может быть какой-то там э, диван, кровать Вот это раздвигается, такой тоже вариант возможен И опять же у нас есть терраса а Со своей стороны могу сказать Если сдавать в долгосрок да, Именно в долгосрок, такие позиции сдаются Где-то в районе 45-50-55 тысяч э, в месяц Если на долгосрок Итак, друзья, ну и традиционная финалочка. Со своей стороны скажу то, что вариантов до 7 миллионов, чтобы тебе было 27 метров, да, чтобы это был сданный законный комплекс, еще и наравнение, еще, еще, и, красивый. еще, еще, еще, еще и красивый, еще и с террасой, еще и с высокими потолками, но а, в рамках этого бюджета не так много и конкурентов, да. А, что могу сказать? Забираешь, делаешь ремонт, да, как он ну, сказал свое личное мнение. Я Живешь бы сдел... с кайфом. Да, я бы сделал все-таки не два уровня, я сделал бы один, ну, как бы ну, обычный апартамент, но, блин, какой-нибудь дизайнерский Слушай, ну давай по-другому, что в таком ценовом бюджете готовое можно рассмотреть, вы из вас все просите, слушай, чтобы это была равнина, чтобы это было в шаговой доступности до моря, парковки, вся наполняемость, плюшки, вот готовое меня, решение. Меня, слушай, ну единственный, кто из конкурентов, ближайший, так скажем, по бюджету, это апартаментный комплекс Сидней, но там видите как, то есть у нас Мамайка, так скажем, более как курортная зона, да, такая для отдыха, Макаренко это более спальный район, и наверное бы я на одну чашу весов бы не стал не стал бы ставить и Сидней и Полтавский, Полтавский, кстати он у нас с террасой да, у нас высокие потолки и с хорошим видом, потому что в Сидней ты возьмешь без вида вот эти первые этажи там вторые, там на обратную сторону, там вида вообще никакого не будет, да, поэтому здесь позиция ну максимально выигрышная, почему мы показали именно эти два апартамента. Друзья мои, все просто. Они самые дешевые в этом комплексе. Поэтому вам их предлагаем, мы вам их показываем. И здесь есть, так скажем, простор для творчества. Да? Концепция под ваш запрос, друзья, вот уже готовое решение. Только заходите, делайте ремонт. Ну, пожалуйста, приезжайте, наслаждайтесь. Вы не забывайте, что у нас впереди сезон. Вы можете сезон сейчас... нормально, можно да, тут. Мамайка в сезон у нас переполнена. У нас переполнено вообще все побережье да, Черного моря. Сочи, битком. На Мамайке вы можете сейчас сделать ремонт. Пожалуйста, сдавайте ее даже посуточно, и она вам отобьет очень хороший бюджет. Да, поэтому, друзья мои... Впереди все самое интересное. Если есть вопросы, звоните, пишите, вы, вы видите номер на экране. С вами был Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья, это лучший проект в таком диапазоне. Да, звоните, в этом бюджете, пишите, наверное, да. Да, В этом бюджете, да, классные. Спасибо. Пока.